Приветствуем вас на канале клиники Аллергомед. Сегодня представляем вам, аллерголога, Камаеву, Ирину Александровну. Ирина Александровна, кандидат медицинских наук, аллерголог, пульмонолог. Специализация аллергология, пульмонология направление деятельности, лечение всех видов аллергии, имеет опыт ведения беременных с бронхиальной астмой. В 2013 году защитила кандидатскую диссертацию по специальности пульмонология на тему иммунологические особенности сочетания бронхиальной астмы с патологией щитовидной железы. Образование и опыт работы. В 2001 году закончила Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика Павлова. С 2004 года, по настоящее время работает аллергологом в клинике Аллергомед. С 2007 по 2016 год. Ассистент кафедры общей врачебной практики Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Академика Павлова. С 2016 года, доцент кафедры общей врачебной практики, семейной медицины, Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Академика Павлова. Записаться к ней на прием онлайн, Вы можете на нашем сайте, allergomet.ru. Клиника Аллергомед allergomet ждет Вас в городе Санкт-Петербург, Московский проспект, 109.